приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака весы на март 2021 года этот прогноз вы можете смотреть по вашему солнечному знаку либо по знаку асцендента мы будем с вами обсуждать как благоприятные и тенденции этого месяца, так и не самые удачные дни для тех или иных действий. В самом начале хочу обратить ваше внимание на то, что все планеты в марте будут двигаться вперед. Нет ни одной ретроградной планеты. Это делает март очень динамичным месяцем. Это хороший месяц как для начинания новых проектов так и для того, чтобы активно продвигать э, те дела, которые были начаты ранее. Итак, Марс, планета активности 4 марта, переходит в знак Близнецы и будет находиться в этом знаке по 23 апреля. До этого Марс два месяца был в знаке Телец в вашем восьмом доме. И это могло создавать определенные стрессовые ситуации, переживания, по поводу финансов, по поводу финансов вашего мужа, жены. В целом сейчас эта тема уже остается позади. Марс в девятом доме дает оптимизм, он дает возможность действовать, скажем так, с энтузиазмом, он дает возможность видеть перспективу ваших действий. Не концентрироваться на чем-то одном, не концентрироваться на какой-то проблеме, а именно вот иметь энтузиазм и понимать, ради чего вы все это делаете. К тому же это очень такой активный период для путешественников. Как бы ни сложилась ситуация в мире, вы все равно найдете себе возможность куда-то съездить, развеяться, развлечься. Это хороший период для тех, кто работает в сфере информации, кто преподает, пишет статьи. Это будет очень насыщенное время, когда вы сможете сделать прорыв в вашей работе. С 1 по 3 число могут возникать неожиданности на вашем рабочем месте, могут возникать даже ситуации, которые будут держать вас в напряжении, что-то совершенно непредвиденное может возникнуть это связано с тем что ваш управитель венера будет в аспекте к урану поэтому первые три дня марта могут оказаться очень интересными 4 и 5 числа меркурий будет в соединении с юпитером и это очень благоприятное время для того чтобы поговорить по душам Встретиться с человеком, которого вы очень уважаете, на которого хочется равняться. Это период, когда может появиться вдохновение сочинять, что-то писать. Это период, когда вы можете активно заниматься планированием вашего путешествия. Некоторые смогут даже в это время ненадолго куда-то съездить. С 11 по 15 число очень интересное. Время. Дело в том, что Солнце, Венера будут в соединении с Нептуном в вашем секторе работы. Это даст такое особое отношение к работе. Вам может нравиться то, что вы делаете. Могут предложить более комфортные и выгодные условия для сотрудничества. Это период, когда... Много энтузиазма присутствует в вашем подходе к работе. Это может дать такие особые теплые отношения с вашими коллегами, сотрудниками. Это период, когда появляется возможность лучше понимать людей, с которыми вы вместе работаете. Появляется возможность найти общий язык даже с тем человеком, с кем ранее вам было очень сложно, скажем так, взаимодействовать. 11 числа Солнце будет в соединении с Нептуном. Это день, когда обязательно нужно включать интуицию, прислушиваться к ней. Иначе могут быть какие-то ошибки на рабочем месте, либо недопонимание. 13 числа будет Новолуние в Рыбах. И это Новолуние будет в соединении с Нептуном, Венерой. Поэтому Новолуние очень эмоциональное. Оно дает такой подход к работе, когда вам обязательно нужно, чтобы все нравилось, что вы делаете. Было комфортно взаимодействовать с людьми, и чтобы работа приносила хороший доход. И в целом, если ситуация на рабочем месте вот противоположная, и вы ничего из перечисленного не находите на своем рабочем месте, то это может даже подтолкнуть вас к переменам чтобы искать новое рабочее место но если на самом деле на вашем рабочем месте все хорошо то тогда это будет скажем возможность с новым таким подходом с большим энтузиазмом выполнять вашу работу и преуспеть в выбранном направлении 15 числа меркурий планета коммуникации переходит в знак рыбы и будет в нем находиться по 4 апреля все это время будет очень важно взаимодействовать с людьми с которыми вы вместе работаете очень важно будет общаться обмениваться мнениями идеями быть на связи расширять количество людей контактов с которыми вы взаимодействуете это может быть период новых знакомств на рабочем месте. К тому же Меркурий это также планета, которая имеет отношение к обучению. Поэтому очень хорошо в этот период изучать что-то для того, чтобы повышать квалификацию. Могут быть поездки по работе с целью обучения, либо командировки. В любом случае работа будет... Очень много мыслей ваших занимать, и именно вот большая часть общения будет касаться работы, рабочих моментов. С 16 по 18 число хороший период для того, чтобы решить целый ряд вопросов, которые накапливались, которые могли вот висеть над вами. Это хороший период для того, чтобы решать вопросы, связанные со здоровьем. И в целом, если в марте, скажем так, какие-то моменты вас беспокоят, или вы начинаете осознавать, что долго не были у врача, не обследовали свой организм, то как раз во второй половине марта очень хорошо Уделить внимание диагностике и э, вот именно этим темам. Также в десятых числах Марта может решаться вопрос совместной поездки с кем-то в другую страну, так как между вашим седьмым и девятым домом будет благоприятный аспект. А Марс будет в аспекте к Херону. Это может быть даже момент выбора, куда же именно поехать. Это может быть э, вот, ощущение разнообразия, что вы даже не ожидали, что будет из чего выбрать. И если вы, например, планировали куда-то съездить, то в этот период вы можете уже начать сомневаться в этом выборе, вы можете рассматривать альтернативы. И я бы советовала вам рассматривать альтернативы, так как в этот период вам нужно почувствовать разнообразие ситуаций, которые могут возникать, и в процессе уже сделать такой осознанный выбор. Это, в принципе, хороший очень период, 10 числа марта, для того, чтобы взаимодействовать с разными людьми. Опять-таки, для активности, для общения и для сотрудничества. 20 числа солнце переходит в Овен, а 21 числа ваш правитель Венера тоже переходит в знак Овен и будет в нем находиться... По 14 апреля это сделает вас более целеустремленными во второй половине месяца возможно рядом с вами будет человек который уверен в том что он хочет и который будет подталкивать вас к определенным решениям а возможно вы сами находясь в определенном коллективе будете ощущать себя в своей тарелке вы будете знать чего вы хотите как вам нужно действовать в любом случае, этот период принесет вам много взаимодействия с людьми, и это будет первично. Все остальное, это уже, скажем, будет результат вашего эффективного сотрудничества и работы в команде. 24 числа Меркурий будет делать квадратуру к Марсу, и этот аспект может принести конфликт, недопонимание, недоразумение даже раздраженность, раздражительность на рабочем месте. Именно вот это касается работы, какой-то рутины. Вы можете почувствовать, что вам уже все надоело, что больше нет сил выполнять одно и то же каждый день. Вот по данному аспекту лучше постараться как можно быстрее решить какой-то вопрос, добиться результата не затягивать сам процесс 26 по 29 число очень интересный для вас период дорогие весы дело в том что будет идти огромный акцент именно на ваш знак солнце будет в соединении с венерой и хероном это даст возможность вам очень ярко проявить себя добиться желаемого в теме партнерства если вы ожидаете какого-то решения от другого человека, если в вашей жизни что-то зависит от другого человека, то вы сможете это получить, вы сможете добиться того, чтобы произошло так, как вы это видите, так, как вы хотите. К тому же 28 числа будет полнолуние в знаке весы, поэтому вы сможете подытожить результаты своей работы за последнее время, вы сможете увидеть плоды своей работы, вы сможете… Какую-то страницу оставить в прошлом и, скажем так, с чистой совестью, например, отправиться в отпуск, на отдых. Полнолуние — это кульминация, и оно всегда несет яркую энергию завершения. Очевидно, что многие весы будут очень стремиться что-то получить в марте месяц. Они будут много работать, много сил тратить на то, чтобы прийти к какой-то желаемой цели. И, наконец, вот в конце марта, в последних числах марта, вы, будет вырисована картина окончательная, что вы сделали все вот именно на таком уровне. То есть это вот возможность увидеть результаты ваших, вашей работы, ваших стараний. 30 марта будет соединение Меркурия и Нептуна в вашем секторе работы и здоровья. Вот этот день не подходит для посещение врачей для проведения диагностики организма, а также это неблагоприятный день для решения любых вопросов, связанных с работой. Например, трудоустройство, увольнение. Может возникать путаница в поставлении диагноза или в документах рабочих. Поэтому старайтесь, скажем так, на этот день подобные дела не планировать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Спасибо за то, что досмотрели до конца. А также напоминаю вам, что в описании под каждым видео, а также в первом закрепленном комментарии, всегда есть информация актуальная об обучении в моей школе, о датах новых наборов, а также об о консультациях Так что обязательно ознакомьтесь с этой информацией, будем с вами на связи. Пока-пока!